Приветствую вас, друзья мои! В этом видео я вам расскажу, как написать макрос для мышки Блуди v 7 или Блуди Пятерка. Не знаю, вот эта новая программа. Макрос или Перебор. Скорее всего, я его назову Перебор. Мы будем писать вот в этой вкладке. Так, нажимаем вот сюда. Называем, как хотим. Например, жежежежежежежежежеже, бляха, нуха, офигу. Так, далее, что мы делаем? Это перебор. Так, клавиатура, нажатие мыши. Ой, нажатие клавиши. На это место ставим единичку. Затем время. Так, 64 миллисекунды. Так, заново. Отпустить единицу. Так, потом далее. Нажимаем двойку. Потом время отпустить двойку. И таким образом доходим мы до равно. Доходим до равно таким образом. Ну, вот здесь единицу нажала. Так, время прошло, отпустила. Двойку нажала, время прошло, отпустила. И таким образом доходим до равно вот по этой линии клавиатуры. Во многих играх используются ну, основные так, скиллы там или как это назвать там, умения. Выставляете от единицы и вот до равно. Таким образом все это когда сделали. Так, файл. Сохранить. Он у нас сохраняется. Сохраняется. Затем переходим вот в эту вкладку. Так. Так. И ищем. Вот у нас этот. Что мы там написали. Нажимаем. Выбираем, например, вот на эту клавишу. Нажимаем подтвердить окей, и у нас э, макрос готов. В плане того, что будет перебор от единицы и до равно. Туда можно выставить э, разные умения, скиллы, э, там, регенку, например, или что-то там, либо или лук, ну, кого, кто в какую игру играет. И это вам очень поможет. Кому информация полезная, я рад. Кому бесполезная, неважно. Всем пока. Удачи. На этом конец.